Всем привет у меня уже готова швейцарская меренга очень плотная получилась устойчивая понадобится мне две насадки это насадка закрытая звезда на 5 лучей здесь расстояние примерно 5 миллиметров она без номеров из набора 24 штуки и насадка листик подойдет любая здесь глубокие прорези вот так она выглядит я разделила на четыре части меренгу мне необходимо окрасить в три цвета один я оставлю белым один окрашу в розовый, сиреневый и зеленый. Красители водорастворимые Кредо. Сиреневый получился такой практически как и розовый, поэтому добавлю немного синего. В отдельный мешок набрала белую меренгу. Вставила насадку в другой мешок. Я отсаживаю белую сирень. Сначала рисую небольшую основу. И затем на нее отсаживаю звездочки. Такие вытянутые башенки. и рисуем зеленые листочки. Беру шпажку и вставляю так, в серединку, прокручиваю и вот этот просвет фиксирую меренгой. этого отсадила, посыпала бусинками серебристыми и отправляю сушиться в духовку. У меня духовка градусы не выставляется. Я устанавливаю регулятор на минимум, открываю дверцу, ставлю на верхний уровень. Так как у меня две противни, значит большая у меня идет наверх, а малюсенькая, три штучки, чуть ниже буквально. И все, сушу до готовности. Прошло 2,5 часа, без высохло. Я еще в духовке оставляла его полностью остыть. Снимаю с пергамента. Для чего я делала вот эту основу? Для того, чтобы при снятии безе у вас оно не потрескалось. Вот Смотрю, что сироп нигде не выделился. Это очень хорошо. Иногда бывает у меня партии, когда вот все нормальные, где-то 2-3 штуки либо треснули, либо сироп вытек по каким-то причинам мне непонятным. Так, вот этот пергамент мне не очень белый нравится, Видите, потому делала? что я делала безе. безе. Смотри, какое. На что похоже? Сирень. Сирень. Сирень. Сирень. Угу. А это белая? Это белая. Это какого цвета? Осевая. Да, это фиолетовый. А это тоже Да. А это какой? Листочек зеленый. Такие пустот никаких нет. То есть... Оно абсолютно досушенное и не липкое. Если вдруг у вас после остывания безе липнет к рукам, тогда назад в духовку и просто какое-то время, чтобы оно подстыло. Потому что, допустим, сверху схватилось корочкой, да, а внутри оно сырое. Как только температура стала одинаковой, то есть сырость вышла наверх и отсыревает безе. Поэтому просто досушите, обратно засунуть в духовку. Хранится данное безе 14 суток. А нет, я нашла все-таки одну штучку, где вытек сироп. Вот он, видите, все-таки каких-то, не знаю от чего зависит, То есть она вся абсолютно сухая, а вот здесь решил мне пузырек образоваться. Еще одну нашла, вот Где? здесь тоже выделился сироп, вытек. Где? Вот здесь, Где? на, посмотри. На маленьком оставшемся листочке покажу, что оно сухое. Сухое. Сухое? Угу. есть? Держи. Теперь осталось упаковать. У меня а, вот такие пакетики, посолонние. Их я покупала в кондитерском магазине. Можно купить на сайте Алиэкспресс. Вот эти я покупала на сайте Алиэкспресс 800 штук. Сейчас поняла, что их уже там нет. Не продают и ссылка не работает. То есть я отдавала, по-моему, 1 или два доллара 800 штук. А так в кондитерском магазине, ну там где-то 50 штук стоит такую, такую сумму примерно. Ну, в принципе, не важно, во что вы будете упаковывать. Они очень удобные. И теперь каждую день в отдельный пакетик и зажимчиком. Вот так. А это кому? Это будем делать букет. Букет? А это кому букет? Нам. А? А вообще, мы не пустянусь. Потом. Потом. Потом. Ага, я... О, я опрыгала, а потом это я... я сам опрыгала Ничего, что ты здесь. Ой. Шарик! Мой шайк купал! Я кушаю! Махай! Ты помогать пришел? Да. Давай в пакетик засовываем. Опять еще. Не получается? Спасибо. А да Спасибо. Давай, я раскрываю, а ты будешь надевать. А, а потом я. Спасибо. Ой, окей, окей, спасибо, Юрий. Кому-то пятачка. Кому-то пятачка. Кому как будто перчатка. Кому-то пятачка с этим пакетиком <къех>, я возьму другой теперь собираю букет мне понадобится скотч ножницы и упаковочная бумага есть вот такая крафтовая бумага прикольная париж Видите, его башня пейте ну, я думаю очень интересно будет смотреться я люблю крафт вы выбираете упаковку любую примерно мне понадобится 50 сантиметров отмеряю отрезаю теперь вот эту верхнюю часть я сгибаю и укладываю сюда сирень.